Больше вот 6-7 дней уже как-то вот поперек горла становится. Я уже пить не могу, уже купаться не то. Уже не спится, просто не спится. А вот этот цветочек, это такой, знаете, визитная карточка Мальдив. Вот мы сидим тусим. Посмотрите, больше никакого. Угадайте, дорогие друзья, а куда я бегу? Признаюсь, я бегу жрать. Взад-перед, взад-вперед. От бара до океана. От сап серфа до лохи с бара. Но ну, если поместимся. Я сюда. А малой. Короче, плывем острова оплывать. Да? Нет. Чего нет? Дел вариантов нет. Чего вас вечно на аварию тянет? Я вас.. Юль. Блин, веслом не бей ее. На завтраке у нас здесь все одно и то же. Как правило, ходовое самое это сырок, йогурты, фрукты, яичко. Здесь же у нас и завтраки, здесь же у нас обеды и здесь же ужины. Баньян. Баньян. Вот он такой баньян. Идем, дорогие друзья. Так, акульный ужин. Завтра снова новый акулий ужин, или это был вчера? Королики классно висят. Здравствуйте. Вот, как раз, как и ужин и идем за наш столик. Здравствуйте. Ох. С утра роже красная постоянно по причине того, что очень ужас. за день сгораешь просто. оладики ходовые, мороженого с утра нету, попкорна тоже с утра нет появляется к обеду. Ладно, пошел я кушать. Такие потолочки, вентиляторы, люстры вообще вот любой сварщик сделает, люстры у них вот самодельные самопальные, ну, в принципе, свет это главное. И вы знаете, что я понял всех этих отдыхов, поездок по заграницам или может быть в целом, в общем, неважно это за граница или Россия, Но больше вот 6-7 дней. Уже как-то вот поперек горло становится. Я уже пить не могу, уже купаться не то. Уже не спится, просто не спится. Вот, ну, как есть на самом деле. Я вот с каждым днем становлюсь, просыпаюсь все легче и легче и все раньше и раньше. То есть я сейчас просыпаюсь вообще в 6 утра, по нашему это 4 утра. А всего лишь седьмой день, по-моему, тут у нас сейчас мы находимся. И получается, что ты уже не можешь ни спать, ни есть. Уже вот ходишь, как мешком пыльным, лодрем себя ощущаешь. Как, как, как я этими лодырей многих называю в Сочи, в России, так я и здесь тоже уже себя таким же начинаю лодырем чувствовать. Здесь у них вот поле. Это поле является полем на острове Адаран, отеле Адаран, эвакуационным местом. В случае чрезвычайной ситуации всем надлежит собраться здесь. Судя по всему, сюда должен прилететь вертолет, я так подозреваю. Имейте в виду, если будете здесь. Ну и, в общем, короче, уже домой хочется. Уже невозможно. Просто домой хочется. Очень-очень хочется домой. И кажется, что лучше места на земле нет, чем дом. А чем славятся Мальдивы? Они славятся вот этими вот цветочками. Я вам, вас, вам их уже показывал ранее. Вон они, самолетики, которые доставляют людей на острова. А вот этот цветочек, это такой, знаете... Визитная карточка. Мальдив. Опана. На кого, я, интересно, стал похож. Теперь мне как раз прямиком в бар Лохис. Там таких любец стопудово. Еще очень удобная вещь, это когда возле бассейна есть гальюн. По-моему, так называется. Гальюна по-морскому, а сан узел по российски. Сейчас я вам покажу дорогу до. Сортира, Она меня не раз выручала. Без этой дороги жизни я бы не выжил здесь. Потому что здесь и получается только то, что ты ешь, пьешь и, прошу прощения, за мой французский срешь. <правильно> <правильно> <правильно> да. Пока не буду к нему подходить, а то они меня видят, уже сразу говорят, что надо мне. Поэтому я иду, я вам показываю дорогу жизни. Вот по этой вот дороге жизни. Проходите сюда. Опа. Камеру выглядывать не буду. Ну и тут, я думаю, вы уже бывали. Не раз с моей помощью. Конечно, темновато. Пророщенный кокос. Прям в реале пророщенный. С кораллами. Ну это само собой разумеется. О, интересный свет. Так. Как он зажигается? Или это радио? Вообще, короче, непонятно, как оно работает. Ой! Короче, я сюда. Садишься вот так. Закрываешь дверь. Видно? И вот эта тема меня. Офигенно вообще классно. И свежой и не жарко. так Рекомендую. Пользуйтесь лайфхак. Можно мы на лобосиве потолчаем. Офигенно вообще Не Самое главное. Честно однообразие зашкаливает, но однообразие такое, что вот смотрите, грубо говоря прикол, вот я начинаю к концу, грубо говоря, там 6-7 дня понимать, в чем прикол этих Мальдив именно вот, именно острова Адара Алкашбар где-то там в Сталине в стороне, до него задолбаешься идти вот наши домики ну вы знаете, его 215 но, не знаю то ли специально мне выбрали домик подальше от Алкашбара то ли в этом был злой умысел, как говорится сохранить мое здоровье Далее, давайте, как говорится, возвращаемся к нашим баранам. Вот мы сидим тусим. Посмотрите, больше никого. То есть, э -э, допустим, я вспоминаю пляж в Доминикане, вспоминаю пляж в Турции. А здесь вот пям пям пям пям там сям лежат какие-то бабы голые, титьки развернутые, там жопы разложенные. То есть бесконечно, постоянно как какой-то народ. Здесь вот, смотрите, да, грубо говоря, на, полмет... на 500 метров раз женщина, а вот она раз и два. И там еще три. Короче, грубо говоря, здесь на 500 метров пляжа получается у тебя, ну, сколько у нас там, грубо говоря, 10 человек. И то они в ряд разложены, а не так, что не 50, вот так вот. То есть здесь все-таки теление, отдых, выединение в меньшем количестве народу и в каком-то там умиротворении, что ли. Ну вот смотрите, дальше от нас. прам пам пам пам пам Первые 50 метров никого, далее опять 50 метров никого, и дальше опять то же самое. То есть, несмотря на то, что домиков полно, каждый из них ходит везде, где-то кто-то чем-то занимается. Здесь такой умиротворенный, кайфовый тюлени отдых. Я это называю реально тюлени, потому что вечером развлечений нет, ничего нет. Ну, в плане того, что там каких-то концертных программ, не есть там какой-то ужин за бутылку вина. Ты, как обычно, приходишь к своему номеру, достаешь свой банан, Зеленый, причем, вот там пошел, сорвал. Вот, в жопу палочка воткнута какому-то, видите, животному. Самопроизвольно сделанному. Здравствуйте. Hello. Hello, надо говорить. Вот они, ребята, гуляют. И вот заходишь в свою комнату при кондиционере. Слава богу, при кондиционере, потому что на улице привыкаешь, заходишь сюда, понимаешь, что на самом деле там было жарко. А так, в принципе, нормально, приятно. Такого сумасшествия жары нету. В общем, потихонечку тюлень и отдых на Больдивых начинают нравиться. Но домой хочется. Это вы поймете позже, когда сами посетите. Как говорится, хорошо там, где нас нет. Или, как говорится, хорошо везде. На дома лучше. <связательно> Угадайте, дорогие друзья, куда я бегу? <связательно> <связательно> Признаюсь и бегу жрать. А по-другому пока не получается. А что делать? Как бы можно было бы пропустить. Но как-то не очень хочется. Все мои там. А я что? Рыжий, что ли? Я же не рыжий. Бегу, думаю, что-нибудь перекушу слегка. До этого пасть на алкашбаре. Коктейли пил, купался. Ну вот, бегу покушать. Да вообще, я, если честно, планировал бегать самые дни. В самый первый день. самый первый день разбил все ноги напрочь. Сейчас я такой спортсмен, все нормально. Короче, если вы планируете заниматься спортом, Нихрен выебывался в первый день. Как я. Зато я сейчас, смотрите, вообще такой пурчу, весь такой загорелый. Уже спина третий раз слазит. Бегу в столовую. Да. Это самый лучший вид спорта. Бег дал алкашбара. Ну, это бар. И бег до шведской линии. А вечер гребаный. Вечером у нас еще ужин с акулами. Надеюсь, что кормить будут не нами Потому что тут полиции нет, никого нет Чисто так, персонал Как говорится, тому Того ничего сказал На, с башкой Самое главное, что никто не заметил Короче, побывали мы в детской комнате Здравствуйте Побывали мы в детской комнате Вот она, клуб Неплохая, ну не то, чтобы там Что-то фейерверк, эмоции я нормально, такая приемлемая Жить можно. Вот, бегу такой на спорте, ноги заживели, уже выздоровели, вот, уже так вот, даже ногами болтаю, как не стоящаяся. Ну и что хочу сказать по персоналу. Есть полностью русские женщины. Они там порядка 30 лет. Хэллообра. Полностью русские женщины, они одна на ресепшене постоянно, а другая на, на сабах, на серфах, на мотоциклах. Короче, русский персонал полностью прям в штате. Чего хочу сказать? Русских очень много. Конечно, англичан, европейцев до да Но русских очень, прям. Очень много. Я не думал, что оказывается на Бальдивах только русских. Все, как говорится, пора под а Выработал свой ресурс. Устал очень. Шучу, худеть пора. Деревья уникальные интересные. Пускают корешки по бокам. Да. Разрастаются, что потом. Создается мощнейшая корневая система. Неважно, какое это то или это, но какое-то вот создание какого-то волшебства. Заплетает просто. Мощнейшая корневая система. Судя по всему, у данных деревьев данного региона, у них, конечно же, проблема, возможно, с водой. Хотя, в чем я дико сомневаюсь, на Коралловом рифе. -то. Домой хочешь? Нет. Да, домой. Хочешь домой, да? А я больше твоего хочу. Че, я правда больше хочу тебе чего вообще? Хоть бы что не сказал. Вот и весь отдых. Ходим взад вперед мешком, пыльным. Взад вперед. Взад вперед. От бара до океана. От сап серфа до лохис-бара и так бали обратно. До лохис этого самого серф проката Короче, все мешается. Ну, в целом так. Спокойно, тихий отдых. Нормально, как говорится. Пора привыкать, как говорится, мне уже не 18 лет. А тебе сколько лет? Не 18? Нет. Мне лет. Здорово. Вот оно. Лохнесское дерево. Оно полностью волосатое. Вот такие вот корешки. Состоит тупо из корешков. Все корешковатое. Просто куда не посмотришь. Ладно, пошли. Тебе что, вкусняку заказать какую-нибудь? Да. Какую вкусняку? О! О! Шары доставай снизу и играй, мистер. о <смех> Давай, сам играй. он дети тебя научат, если что. А я пошел вкусняку Макиту пить. Макиту, Макиту. Май френд. мой френд? Вот он. Короче, что было вчера? Вчера пацана кусануло на... этом, как его? На сорфе. Тайгерфиш. Вот. Где этот тагерфиш? Сейчас покажу. Так, не могу ее узнать. Вчера вот, а вот там косот тагерфиш. Пацана грызанул тагерфиш, короче, вчера. Пойдем, идем, идем. Вчера, вчера смотри, помнишь тагерфиш? Чувака укусил. Вот я снимал. Это все вот наш остров Адоран. Так, ты со мной, да? Ну в смысле ты, ты одна? Ну все, значит ты одна. Ни хрена страшного. Это то же самое, как его САП. Но если поместимся. Я, сюда. А, малой. Диман, падай сюда. Вот сюда, жопа. Что-то она кувыркается. Ой, ё-моё. На, снимать будешь. Ты великий снимака. Диман, давай, рули. Диман, ты что-то снимаешь? Меня снимай. Или дорогу в Перде. А -а -а. Куда ты гредешь, нам авария не нужна? А -а -а. Ты снимай давай, вот на нас авария приет. Ааа, пошли нафиг. -а -а. да, да ты снимай дорогу, что происходит, снимака великий. Режиссер Кончаловский. А -а -а. Короче, плывем острова отплывать. Да? Нет. А -а -а. Чего нет? Делать вариантов нет. Блин, что-то все время в суд состоянии. Ой, как неудобно. На, греби давай педали. Вообще Диана меня будет возить, и ты. Я? Да. Все, я педали не гребу. А я... Диан, куда ты опять гребешь его? Да че не умею? Вот этой стороной гребешь, значит, уходишь влево. Да. Той стороной гребешь, значит, уходишь в другую. Да, да ты один фиг дерева гребешь. С... Да, да что вас вечно на аварию тянет? Я, я вас.. Юль. Я... Блин, веслом не бей ее. Дайте сюда педали На, лучше снимай Да что нет, уплывите с берега хотя бы Можем хотя бы отплыть Диан, забери камеру, я буду управлять На, снимай давай что-нибудь Только не утопи всех, кого хочешь Я управляю короче, Всем привет, ребята И сегодня а Поплыли же хотя бы. Подожди, а если мы упадем? не страшного, мы в жилетах. А нет, А если камера, а если камера? Камеру не потеряю, уронишь утонь. Нет, я ее не уроню, она может просто. Что-то мы быстрее вас. Короче. Ну е макрофоха. Помогите, я боюсь за камеру. Камеру не утопи. что выключил а если она погасла нормально а, а если она погасла это нормально а если она погасла это нормально нормально окей okay. короче вот так вот сейчас выглядит наше местоположение короче, сейчас сам сюда захотел походу к острову Похоже. Давайте костовую вокруг него! Папа, блин, вот так вот сейчас. Блин, я не могу так получить. Сокнуто себе. Реально. Ужас какой-то. Ай, папа. О. Да. О, мне пока. Ян, я, давай. Папа. Камеру тогда. Диман, забери у Дианка. Что с ней делать-то? Меня... Давай. Дай. Че, давай, Диана, пусть выребси. Давай, теперь ты греби. Вот такая гребля. Это каноэ или как его, правильно? Что, только оно? вы что к острову гребете нет вы к острову диан куда ты плывешь Я это плывешь. берег а вот так, вон остров какой? Да, вчера было то же самое эй, эй, эй, эй. И в этом говорят почему женщина мне автомобиль страшно доверить ты не в курсе какой остров откуда где всплыли куда плывем Чё кричишь Диан, греби хоть ты, я уже устал. Давай, к берегу. Все, Диана нас спасет. А зачем берег, ну, куда? В ну, Нет, в кос... Да куда? Ну, на островах мы уже были. Она, вот они. Надо, да стоять! Жить будешь! Что ты орешь? Засули язык! Складят рыба. Все нормально! Вот так-то хочется на берег. Дорогие друзья, приедете в отель Адаран, будете здесь сидеть. Точно так же. Вода, кипяток. Это единственный бар воды, единственный бассейн. Я об этом говорил ранее. Плыву к нему. По праву поплавали на серфах. Это не серф, а саб. На сабе чувака укусила тайгерфиш. Прям за ногу. На коралловом рифе. Сейчас плыву вот к этим трем какашкам. Какашка желтая. И две таких одинаковые какашки. Это, как говорится, наши. С кем мы приплыли. Он орет, где сок. Офигел. Чего он там орет, такой где сок. А? Ну лайма нет. Я тебе говорю, это вот это место. Диман, не ори. Сейчас закажу. Давай. Это, алкоголь. это алк... алкоголь ест алкоголь мне, но алкоголь вам. Ну не орите, ради бога. Лайм не добавляет, да. Все зависит от бармена, на самом деле. Это вот такая особенность. Apple juice заказывала, сэр? My friend, apple juice one или double? Apple juice будешь? У меня уже есть, но я хочу one apple juice. Так, не кричи. Какой тебе кофе? Как Это мне, не сэр. Вот как сложно, когда... Не Все, делать. не хочешь, не пей. Значит, выпьет Дима. Совсем? Совсем уже. Совсем уже. Как тебя посмели эплджусом напоить-то? Вообще, жесть. Как жить дальше вообще? Диана, да. это невыносимое издевательство, да. Да? Ох, вообще, боже, как здесь жить дальше вообще? Дали не то, что хочу, а то, что хочу, не дали. Все есть, ну,